Подсылаем, вот начинается. Толпа, толпа, быстро, сюда, сюда, сюда. О, о, о, пошла она. Ох, Красота. о да. Поймал такой? Ага. Снимаешь? Там же лучше всего видно, да? Где? Как вот в том месте. Вот в этом месте. Здесь тень. Такая рыло, блин. Открывается. Ты снимай, я буду... А юрки же зараза такие, а? А, здоровый, блин. А... Вон, вон здоровый выплыл. Ага. Давай. Может сплывет, Во-во-во, пошел, а, пошел, пошел, пошел. пошел Врыво такое, э, смотри. Блин, не дошел. Тяжело сильно не сплыл. О, о, о, о, о, во смотри, клади, хлоби. Ну, зараза. Маленький кусочек. А, вот. Вот этот хороший. Ура, Ух, слушай, класс, пасть как раз да? такая, да, блин? Ну, давай еще попробуем. Не, он пока прожует, ты что? Этот интеллигентный Сомик. Где? Где, где? где? Где? Ну, он где? Вот здоровый, блин, смотри, какой внизу будет. Ну, он не, не успеет. А, там, блин, мелочь это, блин. О, во, во, во, во, во, во, во, во, во, во, way, во Эх, во, кончается. О, о, о, во, во, во, -в -в -в. тот. во, во, во, во, во, клюет. клюет? Клюет, во, во, взял, во, а кидай. Свой, свой кусочек не даял двадцатлетом. Это уже вторую буханку заканчиваю. Боже, красота, да? Это же метра два с половиной, вот эта длинность Да. А ну, может ну, и 3 метра где-то? Да нет, 3 метра. Нет? А ну 2 точно есть. 2,30 где-то так. А? 2,30, да? где так. А весом он килограмм стопа будет? Ну, будет. Грамм, наверное, под 70-600. О, вон, хватит. Ну, тех экземпляров что раньше были уже нет. А то были крупнее, что ли? Да. А чего они? Ну, они уже в Киеве В Киеве проданы да. в спасли. Хорошо стало. Ай, развернулось. Ну давай, давай, давай. О, о, о, о, о, о, о, о, that was